Друзья, всем привет! Я вас приветствую на своем YouTube-канале. Если вы впервые и не подписаны, то подписывайтесь на мой канал. Если вы являетесь моим подписчиком, то ставьте лайки, комментируйте, задавайте вопросы. Буду рад вам ответить. Вечная тема сетевого маркетинга – где брать людей, как работать на холодном рынке. Не хочу работать со знакомыми. Друзья, давайте определимся и я вам скажу, скажу свою точку зрения, с чего нужно начинать в сетевом маркетинге. Это, конечно же, со списка знакомых. И чем больше будет этот список знакомых, тем больше шансов будет прорваться в этом бизнесе. Что, с чего нужно начать? Первое ⁇ это список знакомых. Записать всех. Родителей, детей, бабушек, дедушек, всех-всех-всех людей, которых вы знаете. Если вы знаете 18-летнего парня, запишите его. Если вы знаете бабушку 96 лет, запишите, внесите ее в список. Это только для того, чтобы через этих людей обратиться к другим людям и расширить свою базу. База ваша, она дает возможность... Люди нужны для того, чтобы через этих людей вспомнить других людей. Я вам приведу пример. Я внес одну женщину, соседку в своем списке, которой было 92 года. И через нее я познакомился с ее внуком, который живет в Штатах. И через этого человека, через молодого парня, я познакомился с его окружением начал их вносить в список. Таким образом, первая основная задача в бизнесе MLM составить список, и нужно его составлять по таким критериям. Первое ⁇ это люди, которых вы знаете, запишите их, пожалуйста, не решайте, будут они работать или не будут работать в сетевом маркетинге. Вам нужно записать для того, чтобы через этих людей расширить свою базу. Второе. Когда вы составили список, вы берете и расширяете эту базу тех людей, которых написали маму. Вспомните друзей, знакомых, родственников вашей мамы и запишите их в список. Расширяйте свою базу. И так с каждым кандидатом. Когда вы записали человека, ну, например, ну вот маму записали, мамы всех знакомых тоже записывайте. Мамных братьев, сестер, родителей. Всех-всех-всех пишите. Это для того, чтобы расширять список. Не думайте о том, что придут они сейчас в бизнес к вам или нет. Это самое главное. Второе. Поставьте задачу пополнять ваш список, базу данных, два человека в день. Просто с людьми, с которыми вы познакомились. На улице, в интернете. Записывайте всех. Запишите вашу базу данных людей, с которыми вы общаетесь в соцсетях. Пообщались вы с человеком в Фейсбуке, запишите его в базу данных. Пообщались вы с человеком в Инстаграме, запишите. И нужно пополнять людей в эту базу. Два человека в день, так делают профессионалы. За месяц у вас будет 60 человек пополняться эта база. За год у вас будет... 600-700 человек добавится новых. За 10 лет это будет 6 тысяч человек будет ваша база, она очень будет большая, огромная. И это не просто будут люди, это будут люди, с которыми вы будете общаться. С этого все начинается. И основная задача сетевика это получить навык поиска людей, где брать людей. Вот давайте начнем с, со списка контактов база а в следующих видео мы поговорим о том как с этой базой работать как работать на холодном рынке как работать на теплом рынке как к человеку обратиться как дать правильную информацию как закрыть сделку и так далее и так далее поэтому рекомендую вам настоятельно начните прямо сейчас писать людей и это будет являться вашим первым шагом от того что у меня не получается в бизнесе и начнет получаться делайте то что вам рекомендуют успешные люди я когда пришел в бизнес в бизнес мне сказали тебе нужно начать составлять список я взял за первый же день написал 300 человек 300 человек из телефона друзей знакомых кого вспомнил из них я дал ну я сконтактировал с ними это было все в течение месяца, я их обработал. Из них где-то 150 человек откликнулись на мое смс либо на звонок. Человек я дал информацию, из них 10 человек я подписал в бизнес. Вот такая у меня статистика. Поэтому, как я это делаю, я расскажу в следующих видео. Но давайте начнем составлять список, базу людей. Доставайте телефон, доставайте свои фотографии с детского сада, школы, ПТУ. Техникум, институт, университет, работа и ваше все окружение. Вспоминайте. В следующих видео я расскажу, как использовать эту базу контактов правильно. Подписывайтесь на мой канал. Если вам понравилось видео, нажимайте лайк. Если не понравилось, нажимайте дизлайк. Пока-пока, друзья.